Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Дорогие сограждане, в рамках Союза Советских Социалистических Республик мы вели подготовительную работу по оценке балансовой стоимости человека, для того, чтобы взять его на баланс государства и сформировать баланс государства целиком. Наши оценки колебались в пределах от 10 до 16 миллиардов долларов. Но недавно в Соединенных Штатах Америки произошел прецедент, когда против табачной компании по факту смерти от табакокурения был подан иск. Иск этот был удовлетворен. Рекордную компенсацию в 23 миллиарда 600 миллионов долларов американский суд обязал заплатить табачную компанию вдове курильщика. Он скончался от рака легких. И женщина смертью ее супруга обвинила производителей сигарет. Величина иска 23,6 миллиарда долларов. Вот, что на 20.07.2014 года составляет 560 тонн, 186 килограмм, 329 грамм. Чистого золота. Таким образом, данный прецедент мы готовы взять на вооружение и согласно международного права и международного прецедентного права данное событие ложится в основу балансовой оценки человека в Союзе Советских Социалистических Республик и все граждане, находящиеся на его территории, поступают на баланс союза советских социалистических республик соответствующей оценочной стоимостью таким образом на балансе союза ссср появляется соответствующее количество лиц возникает абсолютно реальный баланс союза советских социалистических республик с оценкой всех лиц когда-либо живших на его территории таким образом все ущербы которые будут нанесены Жизнью, жизни и здоровью граждан Союза Советских Социалистических Республик станут абсолютно реальными, а не карикатурными, которыми, которые существуют сегодня. Вы хорошо знаете, что в большинстве последних катастроф, авиационных, техногенных, за жизнь каждого погибшего гражданина Государство Российской Федерации либо компании, виновные в гибели людей, выплачивали порядка 1 миллиона рублей. ...москвы обещали выплатить пассажирам, получившим тяжелые травмы по 500 тысяч рублей, травмы средней тяжести по 250 тысяч, и легкие по 50. Семьи погибших получат по миллиону, ну а сам метрополитен выплатит за каждого погибшего по 2 миллиона рублей, а на каждого пострадавшего... Хотелось бы задать вопрос руководителям компании, которые допустили гибель людей. Готовы ли они, если им на стол положат 1 миллион рублей, расстаться с собственной жизнью? Если готовы, то я предлагаю родственникам собрать необходимые финансы, принести их э, виновному чино, чиновнику, ну, например, главе метрополитена московского по вине, которого недавно погибло большое количество человек, еще больше пострадало и до сих пор находится э, в госпиталях города Москвы. И если он готов за ту смешную плату, которую выплачивают они, семьям пострадавших, расстаться с собственной жизнью, то предлагаю родственникам, понесшим тяжелые утраты, собрать соответствующую сумму и предложить данному чиновнику, либо самостоятельно прекратить собственную жизнь за 1-2 миллиона рублей. Вот либо кто-либо из э, родственников пострадавших поможет ему расстаться с этой жизнью, которую он оценивает так невысоко. Ответь, что вам мешало прозреть? Что же случилось с мечтой? Сделать для всех рай земной Несколько слов об амортизационных отчислениях, которые будут получать граждане СССР вместо существующей ныне так называемой заработной платы. Вот. Амортизационные отчисления будут платиться гражданам с момента внутритробного развития в возрасте трех месяцев, то есть тогда, когда уже невозможно сделать аборт. Вот. Но человек уже нуждается в определенных средствах на свое развитие. вот Естественно все эти, все необходимые условия будут создаваться через его мать, поскольку трехмесячный плод находится еще в утробе матери. И до момента своей физической смерти. Вот. Таким образом каждый человек будет являться высшей ценностью. Государство будет создавать условия на всех этапах его жизни. На этапе его внутриутробного развития, на этапе его рождения, на этапе его начального образования, высшего образования, на этапе всей его трудовой деятельности и в престарелом возрасте, когда он сможет, выполнив долг перед Отечеством, спокойно находиться на пенсии и не заботиться о хлебе насущном. Стоимость каждого человека – Балансовая стоимость на балансе Союза Советских Социалистических Республик будет зависеть от уровня образования и от той работы, которую выполняет этот человек. И, соответственно, чем более квалифицированную и более сложную работу выполняет этот человек, чем более важна она для жизнедеятельности государства, тем выше он будет находиться в соответствующем реестре и, соответственно, амортизационное отчисление в его пользу будут расти. Вот поэтому приглашаем граждан Союза ССР регистрироваться в Союзе СССР и иметь соответствующую юридическую защиту в правовом поле как СССР, так и вне Союза Советских Социалистических Республик. Ответ, что вам С мечтой, сделать для всех В связи с тем, что в последнее время на территории СССР, в частности, на территории Украины, поднят вопрос о реституции, то есть возврата собственности предыдущим юридическим субъектам, мы, мы конечно, должны вернуть Западную Украину Польше. И в Польше с этим согласны. А ввиду того, что мнение любой европейской страны для нас превентивно, то нужно еще раз обдумать этот вопрос. Союз Советских Социалистических Республик заявляет, что всю собственность, находящуюся на территории Украины, надлежит передать Союзу Советских Социалистических Республик. В свою очередь, Союз Советских Социалистических Республик готов ту часть собственности, которая создана, до Октябрьской революции 1917 года уступить правовому субъекту Российской империи и уже внутри этих субъектов каждое физическое лицо, претендующее на ту или иную часть собственности, будет доказывать, что собственность им приобретена и накоплена законным путем. Что вам мешало прозреть что же случилось с мечтой сделать для всех рай земной? дорогие сограждане, в связи с военными действиями на территории СССР, которые идут в Восточной Украине хотелось бы предупредить виновных лиц что причиненный ущерб за каждого убитого на Украине, будет начисляться именно в той сумме, которую я огласил в данном послании, вот. и она будет начисляться на виновных, их семьи, рода, племена, народы и даже цивилизации, до тех пор, пока не будет отработана полностью. Только в грезы нельзя убежать, Краткий век у забав столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать И оружие принять из натруженных рук Испытай, замладев еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы и попробуй на вкус настоящей борьбы Идите! И скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.